Бисмиллях. Альхамду лилляхи, робил алимин, вассалату аля ашрафин анбия Мухаммад, саллаллаху алейхи, и аля арихи, и Очень большой урок, очень большой урок. И здесь очень много будет таких важных, важных, важных моментов затронуто. Что такое уляйка, что такое нун аннисва женского рода, нун, нисва, гауляи, кто такие гауляи, гум, кто такие, ваульджама, баракаллауфикум. Итак, давайте разберем это все. Вот это та, та, нис, гунна, вроде бы много-много-много, но на самом деле это все легко и просто. Баракаллауфикум. Бисмиллях. Гауляи, что такое гауляи? Это исму и шаратин. Лилджам'и, алькариб, альакль, Теперь мы уже зашли на множественное число. Гауля. Раньше у нас было гада, гадиги, это, это, этот. А теперь гауляй, Теперь мы зашли во множественное число. Тоже Исму и Шаратин. Указательное местоимение на множественное число. Мы раньше проходили Лиль -муфради". Теперь мы с вами заходим на множественное число. Аль-Кариб близкое. Алякль, аль мужского рода, вальмуанас, э, или женского рода. В общем, здесь разница чуть-чуть, что тут для множественного числа. Это для множественного числа. Итак, дальше. Пример. Гада Роджулюн. Это было понятно, это мужчина. Гауляи риджалюн. Теперь. А эти мужчины. Видите, Роджуль в единственном числе, риджалюн во множественном числе. Роджуль Риджалин. риджалюн. Гада, а там гауляи. Гауляи риджалюн. Это мужчины. Например, гада табибун. Гауляй а ты бау. Это врач, эти врачи. Гада табуилюн. Этот высокий. Гауляи, ты А эти высокие. Гада шейхун, это старец, гауляй шуюхун, эти старцы. Гада, гадиги ухтун, уже женский род. Гадиги ухтун, гауляи, он смотрите, множественное число для муж, мужчин и для женщин ничем не отличается. Гауляй. в единственном числе отличие есть, да, гада и гадиги. Гадиги для женского, гада для мужского рода. А во множественном числе гауляи говорим. Эти. вся Там уже нет разграничения мужчины или женщины. Мы говорим Гауляи. Гауляи Ахаватун. Эти сестры. Гадиги Табибатун. Это женщина-врач. Гауляи Табибатун. Табибатун. Атун. Признак множественного числа. Табибатун. Гадиги тауилятун. Это высокая. Гауляи Смотрите, ты вален, ты вален во множественном числе женского рода такая же форма, как и у мужчин. Ты вален. Гади фататун. Это девушка. Гауляи фатаятун. Эти девушки. Теперь гум. Заходим в гум. Дамир. Гум. Они мужчин. Дамиру джаме лгаиб аль мудакер лаакели. Это дамир Джама. Множественное на число. Лгаиб третьего лица. Они переводятся. аль мудакер мужского рода для мужчин, имеющих акел, разумных. Мангауляй, кто эти? Гум туджар они бизнесмены. Айназумаля ука, где твои? Приятели, гум фильм Они в общежитии. Где твои приятели? Они в общежитии. Гум фильм махаджари. кто эти? А гум обнаука, а они твои сыновья? Ля. Гум обнау ахы. Нет, они сыновья моего брата. Айнаттулябуль джудуд. Айнатулябуль джудуд. Где новые студенты? Где новые студенты? Джадид это новый, а джудуд множественное число. Джудут. Новые. Бадухум фильфасли. Одни из них. В классе Уабадухум айдаль мудири. Другие из них у директора мудир мудир директор и или аль и вот дамир сейчас новое правило когда мы присоединяем имена к имени явному и дамиру например и и аль и смотрим аль и аль и например Мухаммадун Хамидун Аздикоу тулябу Это и, имя Зогер. явное имя. Все. Мухаммадун Хамидун Аздикоу а, а, Аттулябу. Это имена явные логер называется. И вот нужно теперь присоединить имена, имя идофа сделалось, сделалось мудов, мудофилей. Нужно присоединить к имени Явному к имени. Что у нас получится? Что у нас получится? Например, «Дамир» мы присоединяем. Давайте будем «Дамир» присоединять. Местоимение. Например, «Он», «Они», «Твой», «Твои», к или «Ки». «Кафуль мухатаби». Или «Я». «Я уль мутакаллими». Давайте посмотрим. «Идофатуль иляль исмил лохири». «Абнау мухаммадин». Например, «Сыновья Мухаммада», «Зумаляу Хамидин. «Приятели Хамида», «Аздикауль -мударриси, аздикау Мударриси», «Друзья Мударриса», «Учителя», «Асмау Атуляби», «Имена студентов», «Китабу Аль Мудири», «Книга директора». Вот мы просто соединяем два слова, то есть одно присоединяем к другому, и у нас получается «Мудов Мудафилей». Мудов, мудов и лей. Это мы, в принципе, уже с вами почти на каждом уроке проходим. Мудов, мудов и лей. Постоянно нам приходят эти примеры. Здесь просто мы уже здесь собираем к явному, присоединяем к явному уже имени, а может быть еще к Дамирам, например, к местоимениям. Например, Дамир. Вот давайте. Абнау Мухаммадин к Дамиру теперь присоединим. И дофату или от Дамире. Абнау угу. То есть, вместо Мухаммада мы уже говорим да, местоимение к нему, его сыновья, Абна-угу. Абна-угу. Видите, здесь мудофун и мудофун и лехи. То, что Абна присоединили к местоимению Гу. Его, да? Гуа. Так. Или Абна-угум. Или их сыновья. абна укя Твои сыновья, обнауки, твои сыновья, я к женщине обращаюсь, Абнаи, мои сыновья, Китабугу, его книга, Китабугум, их книга, китабу Китабуки, твоя книга, Китаби. Видите теперь примеры какие? То есть, мудоф, мудофилей можно присоединять к имени, а можно присоединять к Дамирам, к местоимениям. Видите, что получается? Так, «Абнау Мухаммадин», смотрите, повторение, «Абнау Мухаммадин», «Абнау Гу», или «Абнау Кя», или «Китаби». Во всех четырех примерах здесь «Мудофун», «Мудофун», «Илейхи». «Абнау» – это «Мудофун», к чему присоединили? «Мухаммад» – это «Мудофун», «Илейхи». Или «Гу» Ху", – «Дамир Гуа» – к нему присоединили. Или «Кя» – «Кяфуль Мухатаби». К нему присоединили или я альму К нему присоединили абнау, абнау, китаб, китабу присоединили, присоединили, присоединили к дамирам. Так дальше вауль джама. Иногда встречается такое вауль джама называется вауль джама это вау множественного числа вауль джамати когда мы хотим во множественном числе сказать какое-то слово это дамирун Лильмудакер для мужского рода. Аля аккели, фиали, он соединяется с фиалем, вахуаль файл, и он будет являться файлем, действующим лицом. Загабу джалясу, хараджу. Видите, это глаголы. Это глаголы. Загабу они пошли, джалясу они сидели, Хараджу они вышли. Вот там предпоследняя буква Вау-джама называется. Вау-джама. Теперь вы знаете, что это такое вау Это Дамир, во-первых. Лин для мужского рода, аля акели имеющего разу. И присоединяется он к глаголу, я тасалюбил и он является файлом. Он является файлом. Понятно, да? Он является файл. Значит, захаба это глагол, фиаль, а вау джама это файл, фиаль файл То есть может фиали и файл в одном слове умещаться. Понятно, да? Не обязательно, что должен быть фиаль отдельно, файл отдельно. Видите, здесь мы видим сразу. Загабу. Здесь есть и глагол, и есть файл. Тот, кто это выполняет. Они. Много. В множественном числе. Мужчины. Джалясу, уахараджу, это все понятно. Айна дагабат тулябу. Куда? Айна это Куда? Пошли студенты. Айна дахабаттулябу. Куда пошли студенты? Оттулябу захабу и лаль матрами. Студенты пошли в столовую. В столовую. Оттулябу захабу и лаль матрами. Дальше. Альмударрису джаляса филь Филь фасли. аль рису -филь фасли. Учитель сидел в классе. Альмудар рисуна джалясу филь фасли. Учителя сидели в классе. от таджуру хараджа. Бизнесмен вышел. от хараджу. Бизнесмены вышли. И значит, хараджу, мы как сказали, здесь фиаль и файль. И также в предыдущих словах «загабу» или «джалясу» там есть «фиал» и файль «Гунна» — что такое «гунна»? Это «дамир» — множественного числа третьего лица, Муанас женского рода, «аль-акль» — имеющего разум. Значит, «дамир» — «джам'иль» — «гайби» — аля «аль-акли» — «они» Женщины, они женщины, они женщины. Так смотрим. Мангауляй. Гунна Мударисат. Кто эти? Эти учительницы. Айназумаляуки. Где твои приятели? Где твои приятели? Гунна фильм Они в общежитии. Мангауляи. Кто эти? Ахунна Абнауки, а они твои дети, Ля Ахунна Банату Ахы. Нет, они дочери моего брата. Айна Талибату Аль-Джудут, где новые студентки? Баадугунна. Фильфасли у Абаадухунна Аньдаль Мудирати. Некоторые из них в классе, а некоторые из них у директорши Мудира. Таутанис. Таутанис, та женского рода. у Таутанис это харфун, во-первых. Сакинун, он с суку нам приходит. Я любил фиаль И он присоединяется к глаголу аля И он указывает на то, что файл, действующее лицо, женский род. Женский род. Или женского рода. Хараджат Фатимату. Смотрите, Фатима это же женщина. Глагол хараджа. К нему присоединяем «та» с «сукуном» на конце. И это указывает это указывает на то, что после этого слова приходит слово в женском роде. Понятно, да? Хараджат. Значит, это харф «та» с «сукуном». И она присоединяется к глаголу. Глагол был «хараджа». Потом присоединили «та» с «сукуном». И указывает на то, что файл, то, что действующее лицо, которое приходит после глагола, она «муаннаф». Она муанна, она женского рода. Значит, фаты мату, женского рода. Аталибату, джалясат, фильфасли. Вот здесь джалясат сидела, аталибату студентка. Здесь уже файл впереди глагола пришел. Здесь файл впереди глагола пришел. Но можно было сказать джалясат, аталибату, фильфасли. Или можно было сказать аталибату, джалясат, фильфасли. Захабат, заинабу или мадрасати Загабад. отправилась Зайнаб в мадраса в школу и хадиджату Дагабат, хадиджату Дагабат. Так, дальше. Нун, ну не нун, нисвати, не ну, нун, ну, женского рода, нун, не Это Дамиру лильму аннфи, лильму для женского рода, Аль Акль для а, имеющего разум. Я тослю он то присоединяется, как Тамар, как Тас но здесь уже нун. Присоединяется. Теперь у нас есть еще нун, который показывает, что он является файлом действующим лицом. Смотрите, смотрите пример. От Табибату хараджна миналь мусташфа это уже множественное число, от табибату врачихи, женщины врачи. хараджи на был глагол хараджа выходить. Но когда мы хотим сказать во множественном числе женский. Еще рот, чтобы у нас присутствовал. Мы говорим «Хараджна». «Миналь мусташва из больницы. Вышли из больницы. Дальше. от туалибату джалясна фельфасли» – студентки сидели в классе. И «Аль-Мудар-Рисату – учительницы отправились. И вот здесь «Хараджна», «Джалясна», «Дагабна» – это все «фиаль». И нун присоединен. Это файл. Фиал и файл вместе. Хараджна это фиал и файл. Джалясна это фиал и файл. Захабна это фиал и файл. Варакалауфиикум. Уляйка. уляйка. Уляйка. Теперь мы еще посмотрим на новую. На новую исмулишара. Исмулишара это уляйка. Уляйка. Часто в Куране мы видим такое слово. Уляйка. Это «Исму Смотрите, «Исму и шаратин. Смотрите, и шаратин. Лиль джамай. Лиль Множественное число. Альбаиди. Альбаиди. Вот здесь разница где. Баид. Для далеких. Для далеких. И алякль. Имеющий «акл» и аль. И альмудакер. И альмуаннас. Альмудакер мужской и женский род. Так, смотрим. Джаму'ль-Кариб, аль-джаму'ль-Карибу, гауляй риджалюн, гауляй нисаун. Здесь понятно. То есть близкое. Гауляй эти мужчины, эти женщины. Аль-джаму'ль-Баид, уляйка риджалюн, уляйка нисаун. Те мужчины, те женщины. Ман уляйка риджалю аттывалю. Кто? Те мужчины высокие. Кто те мужчины высокие или кто те высокий высокие мужчины гума бау они врачи ман уляйка ниса у ты кто те женщины высокие гунна бату они врачихи асмау лишарате лил хариб давайте посмотрим имена Асмаулишара это уже повторение еще раз, повторение, повторение, закрепление. Асмаулишар телил ариб для близких. Альмуфрат, муфрат ал ал-мудакер, аля-акли, уля Смотрим. Ада-роджилен, ада-китаб. То есть муфрат, ал-мудакер, аля-акли, уля Ада-роджилен это мужчина, ада-китаб он это книга. А вот джамул-мудакер, аля-акли. Гауляй-ри-ялин. Гауляй-ри-ялин. Это уже мы уже с вами поняли. Это женщина, это машина. Эти женщины. Дальше. Лиль-баит. Теперь рассматриваем лиль-баид. Сначала мы Кариб смотрели, теперь баит. Баид. Аль муфрат аль-музакер аля вагай руля. алики араджин, китаву. Тот мужчина, та книга. Аль-Джамуль музакир аля аль. Уляйка Те мужчины. Аль-Муфрат аль-муаннас аля акил, вагайр улаль, тилька сайяратун. Та женщина, та машина. Аль-Джабул-Муаннас Аля-Акль, те женщины, уляйка, не сам. То есть теперь вы понимаете, какая у вас уже таблица сложилась имен указательных. Для близких, для далеких, в единственном числе, во множественном числе. Теперь у вас целая таблица. И еще мы с вами проходили Асмауль-Маусуля. Асмауль-Маусуля соединительный. То есть аляви, который или которая. Или будем «которые» разбирать. Давайте посмотрим. Аль-Муфрат, Аль-Музакир, Аль-Акль, Вагайруль-Акль. Муфрат аль мудакер аль акль вагайруль акль муфрат единственное, мужского, Аль-Акль, имеющий разум или не имеющий разум. Ат-Талибул дагаба – мин Либия. Студент, который вышел из Ливии Из Ливии. Аль-Китабул маака – китаби. Книга, которая у тебя – моя книга. аль муфрат л-Муаннас – Аля-акли, агорь-акли. Теперь посмотрим. Аталибатуляти. Для мужчин было у нас аля а для женщин аля Студентка, которая за которая вышла, мина-мина-судани, мина-судани из судана. Аль-хакайбатуляти маак. Хакайбати. Сумка, которая с тобой, или которая у тебя, моя сумка. Ну и здесь проверка на правильное или неправильное предложение. Это все понятно. Гауляй ванисаун. А здесь гауляй кутубун. Здесь неправильно будет. Гауляй мы сказали для акил. Для акил. Уляйка риджалюн ванисаун. Те мужчины и женщины. Уляйка кутубун. Уляйка кутубун. Тоже здесь ошибка. Субханакаллахуму бихамди кашхаду. Аллах и лаха Астава, Фирока, إليك